Рукоприкладство вместо обучения. Следователи изучают видеозапись урока игры на пианино, во время которого преподаватель бьет и оскорбляет ученицу за ошибки. События разворачиваются в обычной квартире. Педагог – студент последнего курса консерватории. Сейчас он задержан. Что грозит агрессивному преподавателю, разбиралась Екатерина Побокова. Репетитор по классу фортепиано Мгер Махсудян не стесняется в выражениях перед восьмилетней ученицей. Не знает, что каждое его действие и слово фиксирует спрятанная в детской комнате камера наблюдения. Шпионскую аппаратуру в своем доме установил отец девочки после того, как дочь пожаловалась на поведение учителя музыки. Я 23-летний Мгер Махсудян, студент Московской государственной консерватории имени Чайковского, лауреат престижных российских и международных конкурсов пианистов. Играть на фортепиано он учит и детей от 6 лет, и взрослых. Час занятия обходится в 1000 рублей. По московским меркам недорого. Возможно, низкая цена и подкупила родителей 8-летней москвички. То, что занятия предусматривают физические наказания, они явно не предполагали. Вот на записи камеры он пиццовет пинает по стулу, бьет девочку по рукам и с ненавистью толкает ребенка. Такое обучение эксперты называют не иначе, как вымещением злобы и собственного непрофессионализма на учениках. И отмечают, что таким, как МГЕР, в педагогике точно не место. Он просто издевается над ребенком, это понятно. Это видно, и, но я не могу понять, как это допустили родители, в том смысле, что ну, они же должны были прийти к нему, к репетитору, на первый урок. Конечно, это просто э, очевидное жестокое обращение э, с ребенком, с которым, конечно, должна разбираться полиция, следственный комитет. Там, наверное, и суд уже точно определит э, меру наказания. Ребенок всегда э, реагирует на то, что нравится ему или не нравится. Да? Он производит радость. Если этой радости от занятий нет, то точно что-то происходит не так. Поэтому родителям обязательно нужно смотреть на то, что, э, как ребенок реагирует на те или иные занятия. Э, состыковывается он с преподавателем, нет ли у него конфликты. Инцидент с 8-летней ученицей в итоге закончился для репетитора задержания. За что предполагаешь? Да. По факту нанесения побоев сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело. Следователи дадут всестороннюю и объективную оценку всем действиям мужчины. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрано меры пресечения. Судя по всему, Гермах Судян занимается репетиторством несколько лет. Поэтому следователи подозревают, что восьмилетняя девочка не единственная, кто мог пострадать от слов и рук учителя музыки. Екатерина Побукова, Анастасия Бекер, Вести, дежурная часть.